Украина. Приехал а, сюда по делам волонтерским. И маму. в к Софию. Кату дойду. Ну, и, и потом а вы в Софию. видеть семью. А, так, ну у меня всегда, когда свидетельства переполняют, у меня очень много чего рассказать. И много, а, как об, вот, Ави, расскажет. О великих расскажу. чудесах божьих. И, наверное, не хватит и а, всего служения. Может все, быть, я могу донести к нему, а вот эта служба, Ави, расскажет, все четыре чудеса так, в мой живот. Хочу так, два таких сказать о том, что, что кажется, два мы яркие яркие очень средства. приморские, а, это Бердянский район, Запорожская область. Мы долго молились о том, чтобы... А, медленнее. Да, очень долго молились, чтобы э, в центре города у и нас была молитва. Долго мы в центре награды, да и молитва. Чтобы, чтобы весь город стоял на молитве. И цель города стоила на вы знаете, мы так смотрели на наших сестер, особенно бабушки, они с такой уверенностью молились, и мы так, ну, как-то скептически. И не глядах мы на наших сестри, в основном бабочки, которые молили, и глядах мы скептически на тех. И когда началась оккупация, собрался весь наш город на такой как сбор И год започнул оккупация, а, то наш город все собрал И э, мэр предложил спеть гимн И к мэр предложил да испеем химну А так как у нас в основном проживали все русскоязычные, в основном мало и кто И условно, все, кто живет там, были русскоязычные а, Кто умел петь, тот не знал гимн не, идти, не знаю, то а, хим... а, а кто знал, тот не умел петь. А кой то знаю, не, не а, И у нас в городе были два миссионера Западной Украины. В городе имах мэ два миссионера вот западно вот а, Украин, Два Украина. крымезных браты. крымезных ну крепких. Много да, эдри, идри братьям. Такими голосами Здравия. и они как спели. Имаха много свои, а, как испяхоты. И когда мы спели гимн, он говорит Вспоминаю сейчас <laughs>, тяжеловато. Он говорит, если вы не против, мы сейчас говорит, помолимся. И когда тут есть Пехохил, Да, так, знаете, как ну у нас что если вы в городе люди ненабожные, церкви есть, там, ну, такое. В не мать, все-таки, не И люди так, знаете, так, ну, и хорад это такая, каждый И знаете, мы думали, что это такое разовое что-то будет, но и не На протяжении месяца, пока ну нас не разогнали там каждое утро, а на следующее утро, когда мы собрались и с мы, спели гимн, и кто то из толпы кричит, а молиться и некого то Вика, а молим. Да и так вы знаете я сначала смотрел и э, потом уже всплыли слова молитвы от наших сестер, которые. Сначала вот углядел и после след времени с этих за молитвы ты начнешь и даже такой знаете молпровозглашение будет стоять. И те, посы, те провозгласят, те... а, стоят, хора и старые и старые молитвы, и молодые хора и стички, что симолят на Бога, что ему воздавать слава. Знаете, ну. И, ну Война – это плохо. Но она обнажила в людях э, ну, такие вещи, которые, э, может быть, годами лежали закрытые. И а, тебя а, такое а, может а, быть, очень а, остро гудинь. воспринимается помощь. Очень остро воспринимается предательство. Очень остро воспринимается внимание. Много остро воспринимается во время войны. Как... Помощь, предательство и помощь, предательство, и внимание. Да. но Оно как обостряется. Обострява се. Э, знаете, ну, вот мы сейчас уже в Запорожье. Э, и в город Запорожье. Уже ну, там, 9 месяцев. Вече 9 месяцев. Да. И э, вчера ехал э, э, сюда, ехал через э, Николаев. И вчера пытовал, ту когда тук через город Николаев. Э, и мы год назад, два, два года назад. Преди две години, <свят> Ну, <laughs> без слез не скажешь. Мы с женой были э, на наше... А, на мой день рождения. Она мне Соса взяла подарок. Мы празднули мой день рождения, ден, я мы направили подарок. А? Прекрасный город был. Мы прекрасный я еще по этим улицам, я их узнаю. Я вижу, ты все, знаете, все разрушено. И сейчас я вам, увидев все еще разрушено. Но люди остаются сильными, знаете. Хората то сильнее. А... Я обо вашей церкви узнал, у нас в Запорожье церковь тоже называется «На скале». И в нашей городе Запорожье има церковь, которая называется «Скала». Я туда пришел, когда попал, выехал с оккупации, и мы сейчас в этой церкви. И куда-то излезли от оккупации, а ты запущен доходил на тази церковь. Один из братьев у меня говорит, есть Варни, классная церковь, живая, говорит, обязательно сходи. Иди, не от братья, это там, а, казывается, в Варне, слышь, ты можешь жить в на скалах. И когда мы с женой ну, поговорили, я приезжал, приехал 28, я так расстроился, что не могу к вам попасть. И когда та жена мне говорит, мы и доехали до 28, мы убежали, если расстроиться, попасть на службу. У меня получилась вторая поездка, и я специально там топил всю ночь, чтобы попасть к вам на служение. И я целую ночь да. пытаюсь, чтобы да попасть на Ваше служение днём. Да, слава Богу. Слава на Бога. Да. А, одно скажу. А, церковь, а, у нас сейчас идет непрерывная молитва. В церкви непрерывно се молят хората. А, в Запорожье. Беспирно в Запорожье. Очень сплотилась церковь. А, меж, церковь меж, с пути. Межконфессиональная. А, меж, между конфенци... да. а, И, ну, <laughs> знаете, как не ни было, ни было счастья, да несчастье помогу. Да, так что... я, Простите, что у меня так чувства переполняет, потому что... что мы приплывали чувства, да? Да, рассказываю свидетельство меня... Да, да. С самоспоединен с эмоцией. Да, мне хотелось это сказать. Могу сказать, что Мне хотелось поблагодарить и вас, что столько нас приняли. Искам, чтобы вы благодаря, что не приехали. Надеюсь, из Украины есть кто-то. Надеемся, что мы някой от Да. И, да, ну, слава Богу. Слава да. на Бога. Ну, у меня все. Това и всичко.